Я нашла тебя среди людской толпы Ты бродил, искал вторую половинку Я навстречу протянула руки нежные свои Ты шагнул ко мне уверенно с улыбкой Вот и встретились два сердца, две души И помог нам в этом тот счастливый случай Попросила у судьбы мне мужа милого найти, Подарила и сказала мне, он лучший. Любимый муж мой, Самый нежный и родной, Буду я всегда с тобой. Любимый мой, я знаю лучше, Для меня на свете и мои сбывают сбываются мечты Когда ты со мной И без слов понять друг друга можем мы И по взгляду прочитаем, что на сердце не боясь преграды трудностей с тобой все пройти, помогает то, что мы с тобой вместе, в одну жизнь слились, и телом, и душой предначертано, нам было кем-то свыше, Нам по линии судьбы всегда легко идти с тобой. Сердце сердцем бьется, так ты это слышишь, Любимый муж мой. Одной. Буду я всегда с тобой, любимый мой, я знаю лучше для меня на свете только ты и мои сбываются мечты, когда ты со мной. Любимый мой, я знаю лучше Для меня на свете только ты И мои сбываются мечты Когда ты со мной